Ого, ребят, я даже не думал, что вам понравится эта тема с GTA. И сразу говорю тем, кто ждет крипипасту, она скоро будет, не волнуйтесь, я очень просто ленивый, плюс я сейчас занят к Дашке. В общем, сегодня я хочу уделить ваше внимание двум вещам. Это телефон и это то, что лежит на дне океана. Да-да-да, я про тот самый телефон. Я знаю, что все же делали насчет него видео, но мало кто показывал персонажа, которого нет в игре. Даже как нет в игре, вы его просто никогда не встречали в игре. Это Кайл П.С.Лейтер. В общем, я считаю, что это, возможно, один из тех людей, которые помогут нам в разгадке этого долбанного пазла. Но, знаете, это не все так просто. Допустим, у нас есть номер его мобильного, который мы откопали в кодах игры. Но мы должны были его получить немножечко позже и немножечко иначе. В общем... Я сегодня думал сделать выпуск об одном, на самом деле я думал сделать выпуск, ну, как я и говорил в самом начале, о телефонах, о черных телефонах, что можно позвонить с них куда угодно, я это в конце видео вставлю, ну, как куда угодно, можно позвонить на очень интересные номера, то есть, в принципе... Вы знаете, что черный телефон активируется через э, код 1.999 и там подальше продолжение. И, естественно, у нас будет взрыв над головой и будет у нас черный телефон, но он будет чуть-чуть больше и с него можно будет засекреченные сигналы слать. В общем, естественно, это все очень закручено насчет этого телефона и насчет рандомных ивентов, которые происходят в игре. Но! Я... Писал сценарий вот прям сейчас, да, и я смотрел очень много YouTube каналов зарубежных, нашел одного поляка, нашел одного какого-то вообще непонятного чувака, и я наткнулся на одну зацепку, которую выложил парень на своем канале. Про вот этого вот Кайла, чувака, который ни разу не появлялся в игре. И я, как думаю, его можно увидеть при одном условии. Это когда вы захватите военную базу. Да, короче, я понимаю, что это очень как-то глупо звучит, но это вполне логично. Но вы такие думаете, типа, какого черта Серега, какой захват военной базы, что ты несешь? Там, как нам, типа, убить всех и... Или, или что ты хочешь вообще? Что ты вообще? Ну, ты дурной? Они там спавнятся бесконечно? Там танки? Ну ты дурак, наверное, да? На этот вопрос, конечно, я не могу дать этот, э, точный ответ э, насчет того, что... как ее захватить. Но вы помните, что при коллекционной версии GTA нам давалась карта, на которой мы светим ультрафиолетом? И мы что-то видим-то? Всякие пасхалки, которые происходят в игре. Вот. И где база Занкуда выделена и написано «Захватите военную базу». Без понятия, как это сделать. Вот просто, мать его, без понятия. Но, опять же, в файлах игры нашли очень интересную надпись. В общем, вот этот вот Кайл по он должен будет появиться только тогда, когда мы захватим базу. И знаете, где он появится? С того самого лифта. Прикиньте, с того самого лифта, который находится... Вот НЛО. Ну, там НЛО, на нем там звездочки, все дела. Вот. И я думаю, нам стоит как-то пробраться на эту базу, захватить ее, захватить командный центр. Командный центр, вы знаете, находится в той вот башне на базе Zencudo. И мы сможем запустить небольшую кат э, или запустить триггер и появится этот чувак. В общем, написано в файлах игры, что он появляется с лифта, дает нам свой номер телефона и обратно спускается в лифт. Возможно, после этого мы сможем с ним сконнектиться и он даст нам какое-то задание. А возможно, нет. Возможно, это моя дебильная теория. Но! Опять же, если это моя только дебильная теория, и если все люди на базе зенкуда стоят рандомно, да, тогда как вы можете объяснить то, что у них есть? Во-первых, караулы, то есть они меняются по времени. Во-вторых, они Ходят не рандомно, то есть они ходят не просто так, обыходить, а да? Они ходят по определенному времени, то есть у них есть караул, они там пришли в карауле, отстояли несколько часов, сменились и пошли на свое место, да? На котором они там раньше были. Плюс, они ложатся спать и встают в определенное время. Также, там есть очень много камер, которые следят за фортом, но в определенных местах есть липы зоны, которые можно использовать для того, чтобы прокрасться. но... Опять же, это нужно все очень сильно изучать. Есть на самом деле гайд. Я не знаю, или это ребята с Rockstar постарались, или это кто-то выложил свою теорию, но реально есть гайд, как пробраться на эту базу. Минуя всех охранников, убивая кого-то бесшумно, забегая куда-то, добегая в вверх. верх. Но блин, что никто таки не смог это заходить. А может кто-то и смог, но не записал. Ну хрен его знает. В общем, у этого... Типочка, все, вернемся к Кайло Песлейтеру. Есть свои катсцены, да, есть свои монологи или же диалоги, я не знаю, мы будем, я думаю, вряд ли мы будем какой-то диалог с ним продолжать, поддерживать. Мы будем слышать только монолог. Но, но, он все равно даст нам свой номер, это во-первых. Во-вторых, это ключевой, я думаю, персонаж в отгадке тайны. В-третьих, эм, я, наверное, забыл сказать... Что для того, чтобы захватить базу, нам почему-то нужны самолеты, вертолеты и тому подобное Хотя, ну помните, я вам говорил про карту, да? Мне кажется, когда мы захватим военную базу, да, у нас просто откроется доступ к этим самолетам Мы не должны будем забирать эти самолеты, у нас просто не откроются Ах да, я забыл, наверное, сказать еще На GTA Viki написано, что этот чувак появляется лишь при том, когда вы запускаете рандомный ивент. То есть как не рандомный ивент, а когда вы делаете определенные действия. То есть, в принципе, нам нужно на 100% захватить эту долбанную военную базу. Я надеюсь, этот видеоролик получился для вас информативным. Кстати, я сейчас вам все вставлю его монологи Кайла Паслейтера, и я их переведу. Я надеюсь, вам видео понравилось. Кстати, ребят, я охренел, но прошлое видео набрало 250 лайков. Там даже может быть уже больше сейчас. Я вот думаю, что если... Вы наберете мне 200 лайков на это видео, да, которое сейчас вы просмотрели. Хотя оно кончено и не информативно, это вообще день не разу, я снимаю, да? Но я постараюсь максимально быстро выпустить то видео про дно океана. И что там есть вообще. Мне кажется, то, что я нашел на дне океана, это возможно, может быть, небольшой зацепкой. А возможно, нет. А возможно, все, что я несу, это бред собачий. Ну, я думаю, вам все-таки все равно понравилось. You're pathetic. USA! How slow is this thing? Wait for me! Hey! Whoa! You don't have to get all macho. One of those, are you? God damn it! Put the gun down before someone gets hurt! Can't you go any faster? Seen it all before. You realize I can disarm you without even using my hands? Oh no, it's the police! Don't stop, whatever you do! Watch it! Screw this! What is this? This transport situation is not looking good! Unless you want me to sit on your knee, that's not gonna work. I'm never gonna make it at this rate! Collateral damage, leave it! Jeez! Can I pull rank on a cop? I don't even know! Never get used to it! What the hell? Careful! Stop hiding who you are! Can I stress again how much of a rush I'm in? Just block it out! Oh, you want to play, do you? Get out of here! There's snipers everywhere! I don't want to order you, but get in the car! I don't like this one bit! Man down! You coward! Jesus! This is a disaster! Nobody hates us more than the LSPD! But for Christ's sake! Is your foot down? I'll call you, I promise. Just go before you get killed. Don't fight it. No, no! Flashback! We got an infiltrator! I thought this uniform was fireproof! Hey, hold on a second. I cannot get arrested and court-martialed in one day! Do you want me to get court-martialed? What the heck? Is that the cops? This is getting worse by the minute! Look out! Oh, please. I got a bad feeling about this. It's okay. You're trained for this. My God! Watch the civilians! What the hell do you think you're doing? It's a breach! Move! You're obstructing the U.S. military! Clear the road now! Out of the way! This is a matter of national security! I don't play those games. Oh, I know your type. Subtle. Real, subtle. Who's that for? Don't push your luck. You lunatic! Look out! I thought we were on the same page. You had to go and ruin it. It's First Lieutenant Kyle P. Slater. Leave the where, the when, and the how after the tone.